Вы, наверное, понимаете, что я не могу воспринимать Петра в позитивном. Ну, безусловно. Я. Для меня Петр, это М... человек э... необыкновенных дарований. Вот совершенно необыкновенных дарований. Я могу рассказать следующую историю. Я как-то раз в Белоруссии мы с моим армейским другом путешествовали по Белоруссии. Он до сих пор живет в Минске. Вот. И попали в какой-то маленький городок. Потом я уже узнал, куда мы попали. Мы, в общем-то, даже не понимали, где мы едем, потому что у нас карты не было. Вот. И... А на утро я решил пройтись, и увидел, что на базарной площади главный сайт два строение, костел и православная церковь, построенная совершенно каким-то невообразимым образом. Вот. А сама по себе церковь, то есть вход в церковь был выстроен в русском духе XVI века. В стиле шатерной нашей архитектуры, Явным человеком, который повидал много церквей такого рода, очень интересная, любопытная по пропорциям колокольня, но к этой православной церкви был присобачен самый обыкновенный католический неф от готического собора. Но это все равно, что сделать. Вот первую часть кошка, вторую часть дога. Я подумал, что сошел с ума во время проекта. Ну что может быть? Вот. И мы пошли э, в местную библиотеку, это районный центр, мы пошли в местную библиотеку, в местной библиотеке нам сказали, что да, есть, конечно, есть у нас краевед такой, вот он занимается вот, на истории нашего вот, района, все такое. мы пошли к этому краеведу, вот, который нами нам ужасно обрадовался. И он мне сказал, да, да. Наконец-то пришли люди, которые тоже этим заинтересовались. Он мне сказал, вы поняли, да, как он соединил. А вы знаете, что эти чертежи до сих пор в нашем архиве. Мы не отдали их ни Москве, ни Петербургу. Я говорю, да кто соединил-то? Кто вот это вот у, у, у, ухитрился вот это построить? Он сказал, Петр Великий. Он ехал из Франции, вот откуда нефта католический. он там насмотрелся этих нефов вот так вот. Он ехал из Франции и сломал здесь ногу, пьяный, выпал из кареты, руку, ключицу сломал. И месяц здесь пролежал. И увидел, что у нас есть костёл, он сказал, а кого больше-то в городе? И мы сказали, больше православных. Он сказал, ну что ж такое, косел есть, а православного собора нету, надо построить. Ему сказали, да у города нет денег, даже на проект. Он сказал, зачем вам проект? Я сам вам начерчу проект. И он... Вот это здание для меня является личным моим символом Петра. Он не понимал несоединимости этого необычайно одаренный от природы, он сумел создать чертежи вполне, как я говорю. Знаете, ну, вы их видели? Что? Вы их видели, чертежи? Ну, конечно, мы пошли в архив. Я как инженер вам скажу, что подготовить чертежи, по которым можно что-то построить, это называется рабочие чертежи. Да. Это серьезная вещь. Так вот. Так это вот, требует, вот требует расчетов. Ну как же он же был чертежник? Он говорит, я 14 ремесел знаю. Он еще вот. зубы рвал. Да, да. Нет. Нет тут, зубы рвал, тут да. Зубы рвал это, он считал в числе этих 14 ремесил гораздо хуже, что он считал себя врачом-уровым. Но он не понимал несоединимости православного фасада и пристроенного к нему католического нефа. Вот это он не понимал. Сегодня сказали, 13 января теперь это новый наш день печати, потому что 13 января вышла первая первая печатная русская газета «Ведомости». Ее издавал Петр. «Ведомости» о военных и других делах замечательно происходящих. Вот «Ведомости» не пошли, они не вызвали интереса у публики. Република не покупала их, хотя они стоили дешевле себестоимости. А конкурирующие издания были? А не было. Было единственное издание. Петр не сделал того, что он любил делать. То есть заставить всех покупать ведомости. Вот. Он сказал, я сам буду редактировать. Ну, он у нас первый наш первый редактор, наш первый курортник, наш первый бильярдист, наш первый, но ну, ничего вот нет такого, чтобы не сказать о нем, что он первый. Вот он первый. Я сам сказал, он буду э... редактировать. редактировать ведомости. И что же? Вот я говорю, ну вот это талантливость но необыкновенное, совершенно. Он прочитал номера ведомости, которые успели выйти, и в новом, ве ве в новом номере велел набрать маленькое сообщение о том, что Шакеншах Персидский подарил нашему царю слона, и что этот слон Будет доставлен в Петербург. Ну, можно сказать, талантливый редактор, потому что он сообщил новость, интересную для всех. Он оказался сверхталантливым редактором. Последняя фраза звучала так, что газета «Ведомости» будет сообщать о путешествии слона в Петербург. Это был первый номер, который раскупили, это уже маркетинг. и следующий номер раскупили. Да, это уже маркетинг. Да какой? И следующий русских людей не только в Петербурге, а как выяснилось потом во всех городах, куда доставлена была эта газета, ну просто купившими ее и привезшими в свой город, потому газет не выбрасывали, это была ценность, вот. было печатное слово, вещь совершенно необычная, такая печатное слово для всех. Вот. И русский народ чрезвычайно взволновался вот этим слоном. О слоне ходили совершенно фантастические слухи, какое то животное, что это животное неслыханное, что оно немыслимо огромное, что и так далее, и тому подобное. Потом ведомости сообщили, что слон пришел в персидский порт Энзели, вот. и что его погрузят на судно, и оно поплывет в Астрахань. Потом было сообщено, что слон приплыл в Астрахань. Ну и так далее. Сообщалось, чем кормят слона, вот как его выводят гулять и так. К концу путешествия слона Ведомости продавались тиражом 3000 экземпляров, немысливые совершенно. Люди из Твери приезжали за ведомостями, чтобы узнать, где слон и что с ним. Ужасно боялись, что не довезут, потому что животное теплолюбивое. В Петербурге стали строить дом слона, слоновник, который стоял еще до императора Павла и Антона. В детстве приезжал туда кормить слонов. Наконец, безумно скаретный по части государственной казны, потому что он считал, что все деньги должны идти на строительство Новой России, Петр объявил выходным день прибытия слона в Петербург. И толпы стояли на берегах петербургских рек и видели как везут барку со слоном это был летний, солнечный теплый день вот и слон гулял там по этой барке но пока слон путешествовал а это было долго, как вы понимаете несколько месяцев грамотные люди привыкли покупать эту газету ведомости, потому что там не только о да, военных событиях, о слоне пишут и там вообще можно что-то интересное прочитать для обычного человека. Петр был необходимой фигурой. Он был продолжением политики своего отца и деда. Людей, которые понимали, что Европа нам необходима. Полки иноземного строя завел дед Петра. Очень многое стал, стать, стал брать из Европы его отец Алексей Михайлович. Но Петр был революционер. Он был человеком, которому нужно было все и сразу. И сейчас, после всех событий, которые недавно произошли в нашей стране, сейчас экскурсоводы перестали говорить заведомо неправильную вещь о том, что Петр начал строить Петербург с Петропавловской крепости. Вот Сейчас, э, наконец, открыли тот район, с которого Петр начал строить. Он начал строить двух районов одновременно. Один назывался Петропавловская крепость, а другой назывался весьма символически. Он назывался Новая Голландия. Он Голландию начал строить в России. Соображение того, что он сможет выстроить один каменный город в империи, он его это абсолютно, он это отбрасывал. Соображение о том, что он не сможет голландский климат принести в Россию, он это отбрасывал. Это не важно. Важно взять оттуда все учреждения и... Петербург-то он выбрал только потому, он понимал какое-то гиблое место, но там же можно каналы построить, там будет Голландия, и Крюков канал это и есть и восточная граница этой самой новой Голландии. И... Опять-таки это Петр, он сказал, прорыв же канал, называй своим именем. Вот богатейший купец Крюков. Прорыл канал, так он остался на карте Петербург. Кто бы о нем сейчас помнил? А он и в песнях есть про этого самого, про Николову Морского. Вот Крюков канал глядит, улыбается. Вот так что.. Вот его что привлекло, воды много, воды, воды, а с детства страдал водобоязнью. Фантастически противоречивая фигура, фантастически противоречивая фигура. Я, Мяусь, ну, нельзя, нельзя же не признавать за ним э, позитивных дел, он по сути дела модернизировал. А кто же это не признает? Люди, которые его осуждали, Пасашков, Болтов и другие, говорили, да мы дети Петрова. Мы критикуем его, но мы дети его. Без его бы просто нас не было. Они все это понимали, и я это понимаю.